русский мир. Скорее всего, вы слышали это выражение. Что стоит за этой фразой? Я, автор этого ролика, люблю творчество Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Александра Пушкина и баснописца Крылова, но, к сожалению, под русским миром подразумевается не прекрасное творчество этих людей, а нечто страшное. Давайте по порядку. Все началось с фразы «Первый Рим пал», Второй Рим пал, Москва, Третий Рим и Четвертому не бывать. Это выражение приписывают православному старцу Феофилу в 1523 24 году. И вот значение этого термина. Рим был центром христианства, но в 1054 году церковь разделилась на западную, католиков, и восточную, православных. У католиков Рим так и остался центром христианства. Вспомните, что главным служителем католической церкви является Папа Римский. У православных Константинополь стал вторым Римом, но потом его захватили турки, сейчас это Стамбул. И хотя для православных всего мира Константинополь остался столицей, где находится Вселенский Патриарх, своеобразный аналог Папы Римского только в православии, то для русской православной церкви этот второй Рим пал, и они провозгласили Москву третьим Римом. С того момента русское православие начало распространять идеи, что у русских есть особое призвание от Бога, особая миссианская миссия. Эта миссия якобы заключалась в том, чтобы противостоять мировому злу. Запад и западные страны олицетворяли это мировое зло. Именно поэтому, когда в 2014 году Украина сделала шаги в сторону Запада, то многие россияне с религиозным рвением стали всячески сражаться с этим, и прилагать усилия, чтобы спасти Украину от влияния Запада. Недаром первые вооруженные люди, которые захватывали Донбасс в 2014 году были православными донскими казаками типа Бабая. Тут важно упомянуть, все поместные православные церкви обвинили русскую православную церковь в этнофилитизме. Это когда церковь почитает прежде всего не Христа и провозглашает не Евангелие и учение Христа, а идеи своего этноса, своей нации. Да, это не нацизм в узком смысле этого слова, но уж очень похоже на нацизм. Это ересь, страшная ересь, которая искажает учение Иисуса Христа и которая привела к страшным событиям 24 февраля 2022 года. Уже на данный момент десятки тысяч украинцев были принесены Кремлем в жертву идолу русского мира. Тысячи российских солдат были убиты на украинской земле из-за этой ереси. Ересь русского мира материализовалась и явилась в виде смерти и большого горя. Этот идол пьет кровь украинцев и россиян, требуя все больше и больше. Несмотря на то, что эта ересь зародилась и распространяется прежде всего русским православием, эта идея нашла огромный отклик и у абсолютно нерелигиозных людей России, ведь так приятно осознавать себя и свою нацию лучшими, чем люди других наций и гордиться своим, пусть и мнимым, величием. Гордое греховное человеческое сердце – это благодатная почва для такой ереси, к сожалению, это заблуждение нашло отклик и у евангельских христиан. Русскоязычным христианам свойственно из подлобья смотреть на других христиан как на не совсем полноценных. Популярная идея, что Церковь бывшего Советского Союза сохранила особую святость и только эта Церковь идет особым путем верности Иисусу Христу. Как-то беседуя с русскоязычным диаконом Евангельской Церкви в США, я услышал, что в их городе кроме их нет верных Христу христиан и что им было открыто, что Господь бы давно уничтожил развратную Америку, но ради них Ради русских Господь милует эту страну. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Мы так много рассуждали о немецких нацистах времен Гитлера, которые считали, что особая арийская раса призвана бороться и очищать землю от других рас, что не заметили как эта же ересь мимикрировала, немного видоизменилась, одела одежды псевдоправославия и нашла огромный отклик в народе, который так любит рассуждать о своей победе над нацизмом. Апостол Павел ясно провозглашал, что благодаря смерти и воскресению Христа перед Богом не имеет значения какой-то нации. Русский, кореец, казах, американец и украинец являются грешниками, и всем нужен Иисус. Поверив в Иисуса и став Его последователем, каждый грешник становится Божьим Детем, и Господь Бог аннулирует все грехи и дает оправдание в Иисусе Христе. Для всех детей Божьих звучит призыв апостола Павла «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преобразите себя, обновив свой ум, чтобы постить, чего хочет от вас Бог, что для Него хорошо, угодно и совершенно». Римлянам, 12 глава, 2 стих. Поэтому нужно отвергать любые мирские идеи, которые противоречат ясному евангельскому учению. Ересь русского мира должна быть отвергнута, ибо у нее нет ничего общего с Евангелием. Наш Господь есть Бог-ревнитель, и Он желает преданности Ему. Как до рождения Иисуса, так и в наше время, часть народа Божьего поклоняется Богу и различным идолам. Но верность Иисусу Христу несовместима с идолами русского мира, империализма, коммунизма и путинизма. Святой апостол Иоанн в пятой главе первого послания 21 стихом обращается ко всем нам. Дети, храните себя от идолов. Аминь.